Всем хай-хай, сегодня с вами Сахаро, который будет снимать видеоролик про флеш-игру. Его особенность, отличительный призрака от других флеш-игр заключается в том, что эта игра предназначена на двух, на двух игроков. То есть это не сетевая, не подумайте так, это не сетевая игра, это игра двух игроков в одном компьютере это странно, да. но я видел, конечно, не другие игры, флеш игры на двух игроков, но это самое естественное из них, один из самых известных, конечно, можно играть и на одного игрока, здесь есть instructions, это ссылка на веб-сайт. здесь указано, типа, обучение, но я это вам представлять не буду, так как instructions на английском языке. Куператив это игра двух игроков. Здесь выбираем одного персонажа из четырех. Два игрока выбирают э, да. первый игрок. Это вот это. На, на, здесь, короче, управление. И здесь выбираем любую карту. Здесь можно что-то настроить. Здесь уровень. Беги, наверное, начинающий здесь, короче, все, короче, можно открыть и даже управление. Но это не важно, ладно, попробую Конечно, у меня резонанса у меня никого нету, чтобы мне немного пострелять. Ну, ладно, короче, это да. еще подожди, мы началом брём. То есть я умру. Все. И, короче, мы двое команды будем и противостоим против зомби. Дизматч это, короче, сражение друг с другом. Вот, это первый игрок, это второй. Ну, давайте сейчас попробуем. Вот. Вот, как чего вот. Постреляем. Вот, у него уже одно очко, здесь у него ноль, как вы видите. ну короче надо выйти и снова зайти потому что нету клавишек с которым можно выйти из игры кстати прежде чем подпишитесь на канал и ставьте лайки и мы будем сейчас я поставлю одну один музон сейчас один... я поставлю один музон Подождите. Сейчас, подождите, он звук уберем. все подождите. Single play. Tations. Звук нельзя играть. Нельзя, оказывается, убрать, ну ладно. Я включу музыку. Э, приятного просмотра. Желаю удачи. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пошли! И тут, и тут, Пусть нам На этом я заканчиваю свое видео, я проиграл и больше не хочу продолжать это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, до новых видеороликов.